Ведь даже если вы занимаетесь белыми делами, не факт, что через день, месяц, год к вам не постучаться и не попросят поделиться прибылью. Я знаю много историй, когда человек соблюдал полностью все аспекты анонимности, безопасности. Он, он был защищен во многих моментах, и выйти на него было в принципе невозможно. А палятся люди просто там, например, выводят деньги к себе на Сбербанк или куда-нибудь еще. Почему так важно оставаться анонимным в интернете и как это влияет на заработок на арбитраже трафика? Сегодня у нас будет возможность пообщаться с Пиратом, одним из владельцев крупнейшего проекта по заработку и по получению любой онлайн-профессии, Open Source, который готов поделиться эксклюзивной информацией об анонимности и безопасности в сети. Привет, Пират! Спасибо, что согласился взять участие в этом интервью. И у меня к тебе сразу уже первый вопрос. Какую деятельность и проекты ведешь в данный момент? Моя деятельность достаточно разнообразна. Если 8 лет назад все начиналось с банального интереса к чему-то новому, к каким-то форумам, то можно сказать, что на данный момент я владею огромным бизнесом. Чуть больше 8 лет назад я пытался запускать различные форумы, сайты, и тем самым набирался опыта и втягивался во всю эту движуху. Все приходило со временем, но на данный момент я являюсь одним из владельцев ресурсов Open Source и его дочерних проектов, в том числе клубы различной тематики. А вообще, я стараюсь не стоять на месте и постоянно что-то делаю, запускаю, что-то запускают своего имя имени, что-то другого. Что не заходит, отдаю просто за процент под руководство других людей, но в основном все, что делаю я, приходит к успеху. Ходят слухи, что проект продан. Так ли это? В интернете много слухов. После первого интервью со мной связался человек и предложил определенную сумму денег за проект. Потому что в завершении этого интервью я анонсировал, то, что если у кого-то есть какие-то конкретные предложения, можете связываться, пообщаемся. И действительно у нас была сделка. И об этом я рассказывал, в принципе, на другом канале. Это не секрет. Но время идет, все меняется. И могу сказать одно, что сейчас у проекта несколько владельцев. В основном они все и выступают как инвесторы, а процессом руковожу я вместе с командой. и Причем команда может вести проект без моего участия, и это очень круто, потому что ребятам я полностью доверяю. Не забывай, что помимо владельцев есть и публичные инвесторы, которых мы анонсировали совсем недавно. Если кратко, то здесь не такая уж и простая структура. Я считаю, что неважно, кто стоит руля проекта, главное, чтобы проект на все сто процентов выполнял свою цель и радовал аудиторию. У нас все довольны, и пользователи, и инвесторы, и мы. Всем хорошо. Сколько людей трудится в твоей команде? Если говорить про команду, то у нас большая команда. Суммарно порядка 10 штатных сотрудников и еще несколько исполнителей мы имеем для разовых задач. Мы постоянно привлекаем людей на различные должности, тем самым разгружаем себя и даем возможность людям реализовать себя и заработать на этом. Я тебе скажу больше. У нас есть мини-офис в Киеве и ребята, которые здесь живут и состоят в команде. Иногда собираются вместе и что-то обсуждают. Причем делать они это могут самостоятельно, что тоже очень круто. Бывает такое, что мне звонит менеджер говорит, Паш, приезжай от новой идеи, ты просто охренеешь. Я приезжаю, слушаю, мы решаем остальные моменты по реализации, как идеи презентовать, как ее реализовать и многое другое. А в основном много услуг у нас не публичные и ведутся не от имени проекта. Поэтому если я выкладываю вакансии на канале, то не стоит думать, что люди лучше вас и по-любому э, на вас не обратят внимания. Все равно пробуйте податься в команду, и кто знает, может быть, вы станете одним из нас и познакомитесь с лучшими. Из чего формируется заработок проектов? Что касается заработка проекта, то я не хочу рассказывать все моменты, поэтому постараюсь быть краток. Это подписки, услуги проекта, клубы, реклама. Кстати, рекламы очень много, и ее станет еще больше в ближайшее время. Какие-то услуги от меня. Мы стараемся выжимать деньги просто из всего, что есть, и делать это во благо пользователей. У нас было такое, что некоторое время доход стоял на месте, и в принципе и меня, и всю команду это огорчало, но мы справились с этой ситуацией, мы провели глубокую аналитику, подключили сторонних специалистов и побили свою же просто планку. Сейчас вот будет лето, у нашего бизнеса, как и любого бизнеса, в целом есть сезонность. Обычно летом доходность, ну, в принципе, она немного падает, и это понятно. Но я уверен, что мы что-то с этим придумаем. В крайнем случае, ну, просто все отдохнем. А на лето запланировано много запусков, день рождения проекта, много всего интересного. То есть, в принципе, наблюдайте на каналах, там все будет. Как можешь описать свою аудиторию и какое количество человек зарегистрировано суммарно? Что касается аудитории проекта в целом, я могу сказать одно, что аудитория на нашем проекте, она вся дружелюбная, платежеспособная и активная. И в последнее время я замечаю прирост взрослой аудитории, что очень круто. И могу сказать то, что рекламодатель абсолютно любого продукта или услуги сможет найти у нас своих клиентов, если услуга будет само собой тематической. А у нас очень много пользователей из России, их большинство ⁇ Украины, Беларуси и других стран СНГ. А на данный момент мы пытаемся охватить зарубежную аудиторию. Ну, Она у нас тоже есть, но именно коренных там, европейцев американцев их э, ну, буквально немного. А за рубежом вести данный бизнес, э, его гораздо сложнее, но не все так сложно, как кажется на первый взгляд. Активное тестирование вот этой вот ниши за рубежом, оно уже дает свои первые плоды. И практика показала, что там люди готовы платить гораздо больше за качество, нежели наши пользователи. Но о наших пользователях я тоже не могу ничего сказать плохого. То есть у нас тоже достаточно людей, которые ценят все, что мы делаем. А Если говорить о количестве, то суммарно нам не хватает буквально немного, до миллиона пользователей, и если разобрать эту цифру более детально, то я беру в расчет всех пользователей проектов и ботов наших. А сколько не хватает точно, я не могу сказать, чтобы не сглазить, но когда будет это заветное число, об этом узнают все. Иногда мы чистим неактивных пользователей, это разгружает базу данных. А если бы не постоянные очистки, то давно было бы и 2 миллиона и больше. Я в этом уверен. Что ты считаешь самым важным при работе с такой большой аудиторией и в таком направлении? Самое важное при работе в таком направлении – это честность, открытость и доверие аудитории. У нас все пользователи абсолютно равны, независимо от статуса. Потому что мы уделяем время каждому, кто обращается в поддержку, нуждается в помощи, взаимодействуем с каждым пользователем, ну как со своим другом. И много где, к сожалению, администраторы не уделяют этому должное внимание. И после получения денег для них пользователи становятся просто никем. У нас это работает немного иначе. Может поэтому мы имеем несколько сотрудников поддержки, которые работают с аудиторией. И я стараюсь быть честным, открытым, но все в рамках дозволенного. А на проекте не размещается реклама того, что может навредить людям в принципе. Ведь репутацию потерять легко, а заработать ее очень сложно. А могу сказать, что впереди у меня очень много проектов, услуг, и мне люди просто нужны везде. Откуда ты родом? Что касается моего родства, то по этому вопросу очень много в интернете есть фейков, слухов. Но в основном это все то, что я пускал сам и делал это намеренно. Потому что это все выгодно для меня в первую очередь. Но я уже отвечал на этот вопрос. Я родился, живу в Киеве. А жил я много где. И в России, и в Беларуси, и, и в Европе, и в Азии. Я просто не люблю и не могу сидеть на одном месте. А когда в Украине начался Майдан, мы уехали в Беларусь. А пожив там некоторое время, уехали в Россию. И потом уже вернулись обратно. То есть были сложные моменты, но это уже все позади, к счастью. Я до сих пор не решил, где бы, в принципе, хотел бы жить на постоянной основе. И если сравнивать из мест в русскоговорящих странах, где я был, то на те времена чище и спокойнее все было в Беларуси. Вот. А если сейчас, то точно в Украине. Но никак не в России, не в Беларуси и в других странах СНГ. Именно поэтому все бегут к нам, начиная от обычных людей заканчивая политиками. Если же сравнивать Украину и Европу, то в Европе, конечно, получше. Но, говорю же, я пока еще не решил для себя. По осени я, в принципе, собираюсь лететь в трип по Европе. То есть должно быть интересно. Как-то хотел это реализовать еще пару лет назад, но что-то не получилось. А потом уже буду думать. И даже в Европе в наши дни и в пандемию находиться проблематично. Но проблем нет, я просто полечу туда, куда это возможно, и куда легко попасть. Я уверен, что в ближайшее время что-то с этим придумают. Это если говорить про меня. А у личности моих в интернете местных хождения много. Вот. Я рекомендую учить языки, они всем пригодятся в совершенстве. К примеру, я знаю несколько языков, и мне это помогает чувствовать себя в своей тарелке в любой стране. Поэтому думаю, что на этом вопросе можно поставить точку. Знают ли твои близкие и друзья, чем ты занимаешься? Мне кажется, этот вопрос не до конца раскрыт. Не все люди знают, чем я занимаюсь, потому что есть категория людей, которым это попросту не нужно знать. Я не про то, что я не доверяю людям. Нет, если бы я не доверял, то их бы не было в моем окружении. Я про то, что есть такие люди, которым совершенно все равно, как и где ты двигаешься. А некоторым это просто неинтересно, и они привыкли работать на кого-то. Ну, а кто-то само собой знает и иногда помогает, дает какие-то советы. А у меня с близкими, в принципе, взаимные отношения. Никто лишнего нигде ничего не скажет, не раскроет. Это уже проверено. С какими проблемами ты столкнулся при введении такого бизнеса? Да, проблем особо и не было. Бывали времена, когда денег было реально много, и мне просто становилось скучно. Я мог себе позволить много чего в рамках разумного, и у меня просто не было цели на тот момент. А так иногда присутствую, чувство одиночества, хотя вокруг очень много людей. А, так как я много работаю, я много раз отказывал людям во встречах, праздниках, и все ради того, чтобы закрыть какие-то свои дела. И я себе реально неважно чувствовал, но мне было как-то все равно. А затем я просто пересмотрел некоторые моменты и стал более грамотно разделять личное и рабочее. Сейчас даже если накрывает, то я, в принципе, знаю, как из этого выйти. А второе, что бы я хотел отметить, это нервозность. То есть год назад действительно были периоды, когда я и терял все, и снова поднимал. А постоянно недосып, стресс по работе, и все это выливается в нервозность. Но я с этим справился, вот. проработал в себе определенное качество. И теперь просто я максимально спокойный человек, всегда думаю наперед, строю планы. Если что-то идет не так, то у меня есть, к кому можно обратиться за помощью. Таких ситуаций в последнее время, ну, в принципе, не возникало. Поэтому могу сказать то, что в работе я имею больше плюсов, чем минусов. И в основном это какие-то новые знакомства с интересными людьми. То есть сейчас мне проще сказать, в каких сферах у меня нет знакомых, чем там, где они есть. И знакомясь с новыми людьми, ты развиваешься, они учат тебя чему-то новому. Ты стараешься быть лучше. Есть у меня в знакомых один миллионер, и он очень сильно заряжает своей энергетикой. То есть даже после покурки кальяна с ним у тебя столько энергии, что ты делаешь уже все на автомате. А Если ты имел в виду о проблемах с законом, то таких не было. Мы не нарушаем, потому что ничего. Но если назревают какие-то вопросы, то мы всегда, в принципе, стараемся это все урегулировать. То есть это ну, не тот бизнес, где тебя могут ночью утопить в Днепре. То есть тут все можно решить, обо всем договориться. Какого вида акции на проекте вы запустили? А, акции – это достаточно интересный опыт, который еще нигде не применялся в этих проектах. А, если в двух словах объяснить, то мы продали 30% ресурса обычным людям. То есть, здесь все честно, без подвохов. То есть некоторые инвесторы с нами работают по договорам. То есть это правильный подход. И работаем мы уже так несколько месяцев, и все происходит благополучно. И если честно, то я не ожидал, что так быстро найдутся желающие. Сейчас с инвесторами мы работаем по дополнительным проектам, идеям, и в целом это круто. И даже на сегодняшний день поступают регулярно вопросы о покупке новых акций, но их попросту нет, и продавать нечего. И, возможно, на день рождения проекта мы выделим дополнительные акции, но пока об этом говорить рано. У нас много идей, которые носят вполне себе белый оттенок и имеют право на существование. Тебе не кажется, что это похоже немного на пирамиду? Нет, не кажется, пирамида – это когда тебе платят деньги за счет других людей в пирамиде. А здесь мы платим 30% от дохода проекта инвесторам. То есть этот процент он делится поровну, согласно количеству акций у инвестора. Здесь все честно, здесь все прозрачно. А сколько мы заработали, столько высчитали и выплатили. То есть если мало, делаем разбор ошибок. Все равно даем отчет всем инвесторам и выплачиваем. Да и гарантии для инвесторов достаточно. У нас репутация интересует больше, чем деньги. Как считаешь, какой оттенок имеют твои проекты? Не думал ли ты легализироваться? Я могу отнести свои проекты либо к белым, либо к серым. То есть как-то так. Но в законодательной части нет такого, как серый оттенок темы. Тут либо белая работа, либо черная. И если выбирать между двумя оттенками, то я выберу белое. А, так как мы плотно сотрудничаем с авторами, реагируем абсолютно на все жалобы. А с многими юристами и защитниками крупных авторов, в принципе, знакомы уже и лично. То есть отношения со всеми мы поддерживаем хорошие. И действительно, мы сейчас идем в сторону легализации проектов. Открыли компанию и ведутся определенные работы, о которых пока ну, я не могу рассказывать. И если все получится, то наш проект будет полностью законным ресурсом. Да и всю жизнь ты же не сможешь заниматься чем-то одним. Я пытаюсь продвигать личный бренд, личный бренд своей личности, и в том числе в реальной жизни. Возможно, меня кто-то видел в рекламе в Инстаграм, не исключено, но в эти две истории они никогда не пересекутся друг с другом, всему просто свое время. Какие темы по заработку ты тестировал в последнее время и что принесло наилучший результат? Слушай, ну, в основном я не тестирую тему. у меня и так хватает работы, и поэтому конкретную тему я не могу выделить. А я сторонник того, что нужно делать бизнес, а не строить краткосрочный заработок по каким-то темам. И двигаться нужно по своему направлению. А сейчас я заканчиваю работу над одной как раз-таки темой, которую хочу выложить в свой клуб на форуме. И если у людей, кто будет ее тестить, сразу победит лень, то они, в принципе, смогут на этом немного заработать. Вот. А, я, кстати, вспомнил, несколько месяцев назад тестировал одну тему по арбитражу в бурже через таргет в Инстаграм. То есть выхлоп он был ну, не такой большой, но мне, в принципе, понравилось, так как новый опыт. И если достаточно вложиться сюда, то можно хорошо поднять. Но тоже, видишь как, здесь нужно уметь работать с рекламой. И если вы никогда не настраивали и не запускали рекламу, то не стоит сюда даже лезть. Уж проще реально обучиться настройке рекламы и сливать трафик на что-то полезное, что можно монетизировать, чем сливать его в пустоту. А вообще я не советую покупать тему, потому что зачастую многие продают умирающие или мертвые темы. А если хотите, то используйте гарант до профита. Как вести себя с нездоровой конкуренцией и недоброжелателями, никак себя не вести, то есть самый лучший способ это не давать никакую реакцию. То есть тебе должно быть абсолютно все равно. То есть ты работаешь над своими проектами, продуктами и показываешь результат делом, пока другие люди конкуренты с недоброжелателями тратят свое время, ресурсы, силы на то, чтобы сделать себе хуже. Но если это вред твоему бизнесу какой-то приносит то просто стоит закрыть дыры, через которые на тебя воздействуют. Потому что это идеальный момент проверить себя на то, что ты готов, и закрыть то, что может навредить твоему бизнесу. А вступать в конфликт и мериться сама понимаешь, чем это очень глупо. То есть лучше потратить свое время и деньги в нужное русло. А вообще все приходит с опытом и временем, то есть раньше я ждал каких-то конфликтов, сам кого-то провоцировал на какую-то реакцию, реагировал агрессивно, но когда я пересмотрел вообще все вокруг, я стал относиться к этому по-другому. Если у вас, например, ситуация кажется безвыходной, можете обратиться ко мне в принципе за консультацией, и мы вместе подумаем, как найти выход из этой ситуации, то есть выход есть всегда, но имейте в виду, что тот, кто занимается чернухой, я тем людям не помогаю. То есть, если вы с камеры или торговец запрещенкой и вас хотят там наказать, то обращаться смысла нет. Что можешь посоветовать другим начинающим владельцам похожих проектов? Что я могу посоветовать начинающим, это не начинать такие проекты, их и так очень много. То есть, лучше придумать что-то новое и уникальное. А без опыта команды и понимания, как это все работает изнутри, никакого результата не будет. В сети тебя все знают под ником «Пират». И ты стараешься нигде не показывать своего лица. Почему стоит скрываться и оставаться анонимным в сети? Почему так важна анонимность? Соблюдать основы анонимности и безопасности стоит, в принципе, всегда. Даже если вы работаете в белую. Я тоже не могу сказать, то, что я на 100% защищен. Я знаком со многими людьми лично. Но это происходило только по моей инициативе и никак иначе. То есть, если я этого не хочу, встречи ну, никакой не будет. Бывало такое, что ты общаешься с человеком лет 5 и только на шестой год с ним знакомишься лично. Дело просто в том, что мне так комфортнее. То есть я не боюсь авторов, то есть многие админы популярных ресурсов, они спалились, и никто им ничего не делает. То есть я не боюсь конкурентов, я не боюсь сотрудников различных органов. Потому что, в принципе, я не нарушаю законодательство. Я еще раз повторюсь, мне и так комфортно. Ну и есть там некоторая изюминка в этом. То есть у меня в планах в ближайшее время открыться в аудитории, делать сходки и так далее. И именно это поможет мне расти дальше как личности и зарабатывать больше. А если, например, вот есть человек, который занимается черными делами, то анонимно здесь, ну, само собой она важна. То есть тут даже объяснять ничего не нужно. Да даже если ты работаешь в белую, это тебе тоже требуется. То есть если тебя захотят закрыть, тебя закроют, и никакая анонимность тебе не поможет. То есть все люди, которые вот как-то раньше палились, которых там доанонили, они палятся сами. То есть кто-то специально, кто-то случайно. У меня, например, вот есть три личности, но реально узнают только несколько человек, и то по своей глупости я один раз открылся человеку, с которым был знаком недолго и доверял, а он воспользовался этой информацией против меня. Но эту историю я не хочу рассказывать, Ос особенно здесь. Но все, разру все разрулилось очень хорошо, никаких претензий ни у кого нет. Мы разошлись миром. Как пользоваться интернетом так, чтобы остаться анонимным? О использовании интернета анонимно можно говорить просто часами. Но как минимум вы должны использовать VPN, чтобы хотя бы скрывать свое реальное местоположение. А у меня есть материал, который я писал лично, и там давал все эти моменты. Я их очень подробно разбирал. И я думаю, в принципе, можно будет договориться в определенных условиях, чтобы люди получили доступ к этому материалу. А если в двух словах, то вам просто нужна новая личность для работы, то есть виртуальные номера, чтобы не светить свои, ну и мозги, чтобы продумывать различные логические цепочки. Может быть, ты можешь посоветовать какие-то инструменты для сохранения анонимности и, и что скажешь насчет разных браузеров, которые генерируют фингерпринты? Например, является ли ТОР? безопасным браузером и законным в России, и для чего и как его использовать? Насколько разрешено использовать Tor в России по закону, я не знаю. Но безопасно, если правильно настроить и иметь свои ноды. Перехватить трафик в принципе можно. Кому это нужно, тот это сделает. Но я предпочитаю альтернативу, если это само собой необходимо. А Тут выступает либо надежный антидетект по типу сферы, либо настроенный браузер для безопасной работы соответственно на отдельном сервере который тоже настроен а использовать явно не для того чтобы посмотреть сериалы и фильмы которые запрещены в россии а многих привлекает внимание именно запрещенка но попадая в такую сеть стоит быть предельно внимательным там кидал еще больше чем в обычном интернете а признаюсь то что в принципе раньше я сам проявлял интерес к таким вот сайтам в торе. Там есть несколько интересных площадок по типу теневых ресурсов в белом интернете, но доверять им я бы не стал. То есть в любом случае там есть своя жизнь, и она процветает. А многие теневые ресурсы делают зеркала в Торе, потому что заблокировать это практически невозможно. И, кстати, чтобы войти в Тор, не обязательно скачивать браузер. Можно скачать бесплатную сферу и настроить личность под Тор прямо там. Я заметила, что в России практически все, кто зарабатывает в интернете, пользуются анонимными онлайн-кошельками. В чем их преимущество? А в России, в принципе, нет анонимных онлайн-платежей уже давно. То есть все, что есть, все отслеживается. И многие используют кошельки на дропов. То есть как минимум это делается для того, чтобы не платить налоги и обезопасить себя от последствий за свою деятельность. А кому захочется объясняться перед налоговой за то, что ты гоняешь через киви по полмиллиона в месяц. Но не стоит летать в облаках, даже если вы купили такой кошелек. А если вы занимаетесь чем-то противозаконным, какой бы кошелек у вас не был, то вас все равно найдут. Ну, как минимум, это можно отследить, откуда были пополнения кошелька, куда идут выводы и провести такую аналитику. А вопрос только в том, кому вы перейдете дорогу и кто вас захочет привлечь к ответственности. Поэтому, если даже вы используете анонимный кошелек, то необходимо оставаться анонимным полностью, а не то, что ты, Ваня, и выводишь деньги на себя с купленного кошелька пейте. Я знаю много историй, когда человек соблюдал полностью... Все аспекты анонимности, безопасности, он, он был защищен во многих моментах. И выйти на него было, в принципе, невозможно. А палиться люди просто, там например, выводят деньги к себе на Сбербанк или куда-нибудь еще. Поэтому даже в этом ну, не стоит питать иллюзий а Если говорить о биткоине то, то тоже не все так просто. Даже и это можно отследить уже в наше время. И сделать это несложно. То есть я не могу об этом говорить и не буду здесь, потому что... К сожалению, раскрою секреты некоторых людей. Какими кошельками советуешь пользоваться? На самом деле выбора немного. Самое популярное, как мы уже знаем, это Kiwi и Яндекс кошелек. В целом, ну это нормальные кошельки, главное уметь их правильно разогревать и использовать. Есть кошельки, которые живут годами, а есть те, которые блокируют после первого входа. Лучше всего делать идентификации кошельков самостоятельно. Ну, само собой накупленные номера, а номера виртуальные можно купить у нас, например. Открою секрет, что лучше платить э, именно виртуальной картой от самого кошелька и, соответственно, пополнять эти карты. То есть так меньше риска словить какую-то блокировку. И даже, ну, не думайте, с этих кошельков выводить и пополнять букмекерские конторы. То есть Яндекс, к примеру, в лучшем случае заблокирует платеж, а Kiwi может и полностью ограничить доступ без возможности восстановления. Уже, к сожалению, были такие случаи, когда люди выводили деньги с БК и ловили блок, то есть, соответственно, теряли все свои деньги. А тема финансов, она достаточно большая, то есть я добавил ее даже на консультацию, и в мыслях есть такое, чтобы написать отдельный материал под продажу. То есть, если у кого-то есть какой-то вопрос, можете писать. Я постараюсь помочь и ответить каждому. А если ваш вопрос уже, к примеру, требует больше времени, то я могу предложить консультацию. Как анонимность может помочь зарабатывать деньги на арбитраже трафика? Что касается арбитража и анонимности, то я не арбитражник, но как минимум человек, который занимается арбитражем трафика и используя грамотные цепочки анонимности, он сможет создавать мультиаккаунты аккаунты и увеличить свой доход. То есть, в принципе, это интересная тема. Я когда-то думал заняться арбитражем, но как-то до этого руки не дошли. Вот. При каком виде деятельности вебмастеры должны работать только анонимно? Я вообще рекомендую работать анонимно, когда вы занимаетесь любой деятельностью в целом. Ведь даже если вы занимаетесь белыми делами, не факт, что через день, месяц, год к вам не постучаться и не попросят поделиться прибылью. То есть этот момент явно будет у всех. То есть только вопрос времени. Когда это будет, как это будет и кто захочет вас, так сказать, нагнуть. Спасибо большое тебе за участие. У меня на этом все. Надеюсь, что тебе понравилось это интервью и теперь ты знаешь, почему так важно быть безопасным и анонимным в сети. На этом все. До скорой встречи!